здравствуйте уважаемые подписывайтесь на канал ставьте лайк этому видео пишите море море море море море прям вот так вот много комментариев делитесь видео в соцсетях, а я начинаю готовить готовить мы будем сегодня пиццу сделаем мы две пиццы Это своеобразная русская пицца потому что только в россии фигачат пиццу все от зеленого горошка там консервированного колбасы, сосисок, сарделек. Мы сделаем чуть более все-таки аккуратный вариант, без фанатизма. Сделаем две пиццы. У нас будет кольцоны на... И 22 см на сковороде обычная открытая кольцо. Это открытая пицца, если кто не в курсе. Если кому не впадло тот может посчитать потом себестоимость. Что в принципе будет сделать сложно, потому что огурцы домашние. Томатная паста как бы была. Купили только оливки. Без косточки. За 80 рублей. Кабош. Сыр. 115 рублей. Банфеста. Сыр моцарелла. 209 рублей. Ремит. Колбаса. Сорти микси. Такая вот. 119 рублей. Ну и тестов. Тесто для чебуреков. Поэтому и будет кольцо. Потому что тесто для чебуреков. Самому мне вот реально, блин, вообще в падлу месить тесто. Хоть я вроде как это и умею. Мы попробуем вот так вот. Вот. 59 рублей. Вот такая моцарелла. Огурчики порезал. Помидорчики. Помидоры для кальциона. Мелко порубил красный лук. Сыр. сыр кабош. Вот этот соус у нас будет для большой обычной пиццы. Он более томатный, более аджичный. Более оливки пополам просто порубил. И вот колбаса. Такая и такая. Ну, то есть я порубил для кальцона и просто кружочками уже нарезанную накидаю. Вот ну, естественно, оливоч. Вот такие вот листы. Сейчас будем закидывать. Так, скалку мы убираем. Погнали. Начинаем с большой. Начинаем с большой. Слегка смазали сковородку маслицем оливочем. Душевно соуса. Пицца соуса. А джичка чувствует, зашибись, зашибись, Буди. Вот так размазали. Накидываем колбасы. Еще непонятно какая-какая. Но что-то в этом есть. Роудживан. Еще что вот это солями. Но это не точно. Так, выложили. Небольшая дырка осталась. Добавим от этой. Прикроем дырень. Чуть-чуть не рассчитал. Ну ладно. Пожирнее положили. Сверху, сверху отправляем лучок. Красный, ароматный, красный, сочный, сочный, красный лук. Гнали помидорики. огурцы соленые огурцы в кольцо на я добавлять не буду поэтому мы их все сюда еще. Мне кажется от них она станет слишком такой сырой влажной водянистой все развалится так теперь берем вот этот кабош чуть чуть кабоша да пусть их здесь будет побольше Пальцо и без оливок будет хороша. более менее равномерно, да? Окей, и теперь моцарелку. Такого качества моцарелла я вообще первый раз вижу. Сверху еще кабоша. брызнем все оливковым маслом. Прямо вот так. тюх тюх, тюх тюх Духовочка разогрета. До 200 градусов. Первая пошла. Также начинаем. Соуса. М -м, отличная тема. Скидываем колбасы. Ски послепались. Жирная. На самом деле вроде как неплохая колбаса-то. Ремит. Напишите в комментариях, пробовали такую колбасу. Или нет. Что вы вообще о ней думаете? Если пробовали. Сюда лука не хватило. Чуть-чуть вот так лучку. Такая томатно-томатная будет. Такая. Кольцо не паперони. Что-то вот как-то так это будет выглядеть. Не знаю, может кто-то скажет, что и мало начинки. Я думаю, самое оно. Жирный-жир, жирный, нам не надо. Не люблю я эти русские темы закидать хреновую тучу чего-то назвать это пиццей, это по факту уже не пицца, пицца это минимальное количество начинок и офигенское тонкое тесто. И всегда же, даже самое уродство можно назвать идеей художника. Да, я художник, я так и вижу. Главное, что самому в это очень легко верится. Yeah, шаурмячная фиговина. Давненько не было роликов про шаурму, да? Ну мы это все скоро исправим. Скоро будет все. Шаверма Патрули. А может они уже и есть, да? Только вы не подписались, не поставили лайк, колокольчик. Они может уже и есть. А вы просто не знаете. Смотрите какую-то пиццу в форме Плевка цыганский. Ски-ко-го. Цыганское плевка. Все, Ну что, 20 минут в духовке на 220 градусах пицца постояла. Получилась вот такенная штуковина. Теперь нам обязательно, обязательно нужно ее взвесить. 1228 грамм. И самое интересное, тоже у нас тут получилось на тесте для чебуреков? Сыр тянется. О! Суп для чебуреков. Тесто для чебуреков, это, конечно, да. Не так, чтобы прям провал, но что-то в этом есть. Не то, чтобы что-то очень-очень хорошее, но и не последнее Гуано. Красное сухое вино. Тораталада. Пицца замечательная. Испанская. Кстати, напишите в комментариях, может ли, кто был в Испании, стоит там это вино 3 евро. Красное сухое вино 3 евро. А вот офигенно, то, что остротыды джика добавила вообще то, что надо. Конечно, тесто для чебуреков это да. Это что-то вот на грани, не за гранью добра и зла, а вот на грани. В целом, зато быстро, тоненько и вот офигенно. Я же килограмм забубенел, Блин, шикарно, шикарно. Колбаса то, что надо. все то, что надо. Тесто немножко не то, что надо, но имеет место быть. Если бы мне это привезла какая-нибудь доставка, вряд ли бы я это выкинул. Но и не восхитился бы, и не стал бы слишком сильно это все рекламировать. Идобно, ну в этом да, какой-то свой... Прикол есть. Итак, ну вот у нас и кольцоны уже готово. Форма имеет место быть, да? Если соскучился по шаурме, вешаем. Две таких вот пиццы кольцоны на 568 грамм. Скрываемся. Гребаный покер-клуб так внутри это у нас выглядит вот так вот вот так вот вот так вот, вот так, вот. Вот, так вот. вот так вот вот так вот сыр хорошечно потаял Где ингредиенты все перемешались ну что прикольно в этом тесте для чебуреков потому что оно выглядит как бы суховатое но зато Хорошо схватывается и дает отличную целостную структуры. Вот. А так, в целом, конечно, это, это не для пиццы. В коллекционной, напомню, не было огурцов. Был чуть менее острый соус. Ну, как бы офигенно, да. Хорошо, вот да, вот он подсушенный такой, хрустит. Он, не, не, он достаточно в меру сухой. Вот этот, хотел сказать, лаваш этот... Э Тесто, тесто для чебуреков. Нормально, нормально. Это вообще, ну, приемлемо. Надо было выкрутиться из положения. Сам тесто не хотел месить. Покупного даже замороженного не было, не слоеного, было только слоеное. Вот это вот было. Ну пусть будет так чисто для опыта. Винчик, конечно, вообще топчик. За 3 евро. Офигенно. Не знаю, вот, есть ли в Испании такие ценники. Ну реально испанская шлегкот, все дела. Так что пошел я смотреть финал премьер-лиги КВН 2019 года. Вам спасибо за просмотр. Подписки, лайки, там подсказочки будут периодически какие-то вылезать. Надо будет тоже всем посмотреть. У меня есть ролик с раздачей призов. там Даже конкурсом назвать сложно, потому что просто раздаю. Надо посмотреть, писать комментарии. Ну, в общем, все в том видосике. Нам тоже выползет подсказочка. Смотрим, подписываемся, делимся в соцсетях. Спасибо. Здесь вот активно, активно давайте. Что еще готовить, что делать, что делать. Вообще что-нибудь. Давайте пишем. Спасибо.